Всем тихой ночи. Иногда полезно возвращаться к истокам, а для вселенной SCP это объект номер 173, который появился на сайте самый первый, и как старейший объект фонда, он оброс самым богатым и детальным лором. Про него на сайте SCP написано больше текста, чем про любой другой объект, в нем мы попробуем в этом видео разобраться. Итак, 173 это скульптура из бетонной арматуры, которая движется, когда на нее никто не смотрит и стремится сломать шею, всем до кого сможет добраться. Также она постоянно источает зловонную смесь из крови и кала, потому ее камеру содержания приходится убирать, рискуя жизнями сотрудников класса D. Содержание 173 объекта осложняется еще и тем, что он действительно хочет сбежать, являясь не только разумным, но еще и довольно хитрым и злобным существом. Тварь это убивает людей с удовольствием наслаждаясь каждой смертью. А в тех единичных случаях, когда 173 отказывался убивать человека, так происходило потому, что жизнь этого человека была настолько плоха, что смерть была бы избавлением. Так произошло, когда к нему в камеру вошел SCP-451, человек, который не способен воспринимать всех остальных людей, от чего он ужасно страдает. SCP-173 действительно очень хитер и использует свои мистические силы по максимуму, раз за разом разрушая планы фонда DCP по безопасному его содержанию. Например, когда было принято решение поместить его в камеру содержания, из которой бы все его выделения стекали в канализацию, он научился менять химический состав своей смеси, таким образом, чтобы сломать канализационную систему. Более того, эта измененная субстанция теперь могла разрушать любые материалы, так что если в камере 173 долго не прибираться, он обязательно ее разрушит и сбежит. Хитрая скульптура даже нашла способ ломать роботов-уборщиков, которых поставили Строил фонд для очистки камеры, да и вообще в конечном счете, ломались все сложные уборочные системы фонда. Потому единственный способ чистить камеру объекта, это отправлять в нее людей, желательно вместе с SCP-131 кополиглазиками, под пристальным взглядом которых 173 тоже не может двигаться. Или может, но просто не хочет двигаться и вообще как-то вредить людям, когда на него пристально смотрят. Все это, конечно же, оставляет множество вопросов. И первый из них это то, откуда 173 взялся. В оригинальной степени написано, что его в девяносто году привезли в зону 19 и происхождение точно неизвестно. Есть рассказ, из которого становится понятно, что объект был доставлен в зону 19 из параллельного мира, в котором случился конец света. В том мире тоже существовал фонд SCP, и когда их мир начал разрушаться, организация вместе со своими объектами переехала в основную реальность SCP. Но тогда остается вопрос, откуда 173 появился там? Ведь агенты фонда того мира просто где-то нашли его и захватили. В рассказе, который кстати так и не появился на сайте SCP, но существовал в интернете еще до появления нынешнего вики сайта, представлена история о том, как военные обнаружили странную скульптуру в заброшенной постройке, после чего агенты SCP его и забрали. Ссылка на рассказ будет в описании. Другой рассказ представляет собой документ, полученный с аукциона организации торговцев аномальными предметами Маршал Картер, Dark и Лимкит. То есть похоже, что 173 был продан состоятельному клиенту, а тот вполне закономерно не справился с его содержанием после чего его и нашли военные сам же аукционный дом кит получил предмет от анонимного художника который его создал изначально про этого художника есть рассказ под названием ее шедевр по сюжету которого обезумевшая художница убила своего мужа и вокруг его трупа создала ту самую статую в форме младенца то есть выходит что внутри статуи спрятан труп из другого рассказа мы узнаем что художница это была членом группы аномальных художников теперь все путем или того и по сюжету того рассказа фонд решил уничтожить объект, для чего агент SCP разбил зловещую фигуру Кувалдой и внутри нашел записку с надписью. Теперь все путем. Ну и да, вот так все просто. 173-го можно было просто разломать. А с другой стороны, был случай, когда 173-го уничтожил старик тот, что имеет номер 106. SCP-106 использовал свою способность разлагать любой материал, благодаря чему смог обратить бетонного монстра в гору пыли и ржавчины. Получается, что статуи уничтожили несколько раз. Выходит, что и самих статуй существует много. Вообще есть несколько рассказов, из которых мы понимаем, что 173 это не уникальное существо. Однажды агенты фонда обнаружили второй экземпляр статуи, а затем вообще открыли, что существо может размножаться. Причем способ его размножения заключается в том, что в какой-то момент объекта становится два. Он просто берет и раздваивается в одном из миров мультивселенной. Статуи заполнили весь мир. Копии статуи не обязательно должны выглядеть как оригинал. Например, в рассказе Кровь гуще, чем вода. Появившийся экземпляр был вдвое ниже и имел другой положение лап. Вот и лорное объяснение для всех этих вариаций 173-го, которых придумывают для разных игр. Кстати, а как именно SCP-173 убивает своих жертв? В основной статье написано, что объект ломает шею, но ему же даже банально нечем. На бетонных лапках нет пальцев, чтобы схватить за горло, да и ни одна часть существа не двигается. Так как же он это делает? После инцидента, известного как d 117 2263 было открыто, что статуя ломает шею, перемещаясь с огромной скоростью, но шея ломается не от столкновения и не от потока воздуха, а от того, что человек, к которому статуя приближается, неким мистическим образом смотрит на его нарисованное лицо и не может оторваться. И от того, что объект быстро перемещается, та сила, которая заставляет безотрывно смотреть на нарисованное лицо, ломает шею. То есть основная сила статуи заключается в том, чтобы буквально заставлять людей смотреть на себя. И пока люди смотрят, статуя не проявляет никакой активности и стоит на месте. Но если моргают или отворачиваются, бетонный монстр нападает, потому что они не смотрят, потому что они не уделяют ему внимания. Таким вот образом статуя может атаковать не только людей, но и и некоторых других SCP-существ. Например, скромника и неуязвимую рептилию. Рептилия, кстати, 173-го страшно боится, что само по себе любопытно. Ведь ящер — это древнее и могущественное существо. И почему бы ему бояться какой-то там статуи? Да и вообще, каким образом он не может быть знаком? Оставаясь сам по себе, когда никто не видит, SCP-173 начинает размышлять. Он то придумывает новые планы побега, то в целом размышляет над тем, что он такое. Вообще, мысли 173-го — это отдельный жанр рассказов. Их довольно много. При этом мысли статуи сильно различаются от рассказа к рассказу. Где-то поток его рассуждений примитивен и крутится вокруг того, что было бы хорошо кого-то убить или вырваться из камеры. А где-то там сложные философские искания. В своих рассуждениях объект в основном пытается понять, что он такое, и перебирает довольно много нередко взаимоисключающих вариантов. Даже в рамках каждого отдельного рассказа. В том числе и ломает четвертую стену. Ведь иногда он размышляет о том, что его создал японский скульптор. По образу и подобию древних японских духов а ведь реально скульптуру образ который был взят для объекта на самом деле создал японский скульптор опираясь на японскую же мифологию об этом еще когда-то давно на этом канале был ролик ссылка в описании такие вот метания в бетонной голове среди всех этих мыслей встречается идея о том что scp себе 173 представляет собой галема, и эту же версию поддерживает библиотека из карманного измерения под названием библиотека странников в одной из ее книг 173 называется странствующим мальчиком и там написано что он последняя известная инкарнация высшего голема, то есть та художница из ТВП, просто создала вместилище для сущности этого монстра. Судя по всему, именно эту сущность голема побаивается неуязвимая рептилия. Более того, в том хабе, где рассказывается о совместных приключениях 053 и 682 объекта, о котором я когда-то рассказывал, говорится, что в одном из своих предыдущих воплощений 173 был более страшным чудовищем. Настолько страшным, что уничтожить существо подобное 682. Для него было вообще элементарным делом. Само же каменное существо со временем все больше начинает осознавать себя в качестве новорожденного, который постепенно растет и познает мир вокруг. Так или иначе, 173 это самый первый объект, который появился на сайте SCP. И возможно, без него бы SCP как явление даже не зародился, потому внимание сообществу к нему будет приковано всегда. И про этот SCP будут появляться все новые рассказы и истории. Всем пока!